Жизнь может быть песней, но она не случается неизбежно. Человек может пройти мимо своей песни. Потенциал есть, но он должен быть воплощен в реальность. Многие люди думают, что все свершилось в тот день, когда они родились. И ничего не свершилось. В тот день, когда человек рождается, все только начинается. И это первое из рождений. Рождение должно случаться в вашей жизни миллионы раз. Вам предстоит рождаться снова и снова, снова и снова. Потенциал каждого человека так велик. У каждого человека так много граней. Люди многомерны. Но они никогда не исследуют свое существо. И поэтому жизнь остается тусклой, бедной. Вот настоящая бедность. Внешняя бедность не так страшна. Она не будет продолжаться долго. Технология достигла той точки развития, когда бедность может исчезнуть с лица земли пришло время, а настоящая беда во внутренней бедности. Даже богатые люди живут бедной жизнью, их тела получают вдоволь пищи, но души голодают, они еще не знают песни жизни, они ничего о ней не слышали, они молочат некое существование, подстегивая и помогая себя продолжать жить. Но в жизни нет никакой радости. Возможно, изумительная песня. Возможно, огромное богатство. Можно только начать исследовать. И лучший способ исследовать песню жизни – любить. Это сама методология исследования. Точно так же, как логика составляет методологию науки, любовь составляет методологию духа. Точно так же, как логика дает способность проникать глубже и глубже в тайны материи, любовь дает возможность входить глубже и глубже в сознание. И чем глубже вы входите, тем более глубокие песни являются на свет. Когда же человек достигает самого сердца своего существа, вся жизнь становится жизнью празднованной, сущего празднования.